Она не любит уж его. Она устала ждать. Она уходит от него, чтобы заново начать Но каждый раз. Как только мурак укроет сенью день, она летит, по нему и как, как лето на букрень, она была с ним лучше той. Пляшет круглый год Как луч света заводной Как звон мобильных сот и каждый раз, как только мрак кроет тени Летит, не мой как, как гибкая